Итак, давайте решим нашу задачу для варианта В. Напомню, что в этом варианте у нас тело закреплялось вот таким образом. В точке А бескользящая заделка. Ее реакция вот такая. Один момент реактивный возникает. И неподвижный шарнир. Ее реакция этой связи. Вот эти две реактивные силы. При этом у нас в точке А закреплена бесскользящая, в точке Б неподвижный шарнир. Ну что ж, составляем структурную схему. Структурная схема следующая. Это все известные нам силы P, момент M и e, действующие распределенные нагрузки Q. Далее в точке B мы направим две реакции. XB по горизонтали, YB по вертикали. И в точке А у нас возникает при бескользящей заделке только один реактивный момент МА. Нам нужно для этого случая опять решить, как всегда, что три уравнения. Составить сумму проекции всех сил на оси Х и приравнять ее нулю. Составить сумму проекции всех сил на оси Y и приравнять нулю. И составить уравнение моментов относительно какой-либо точки. Здесь я сразу скажу, это видно. Нам нужно брать уравнение моментов относительно точки B. Потому что две неизвестных силы как раз пересекаются в точке B. Итак, наши силы и моменты. Это что? X, B, y, б и МА неизвестные. И известные П, Q и М. Напоминаю, это неизвестные. Это известные величины. Итак, сумму проекции всех сил на ось X берем. XB у нас направлена по горизонтали вправо. X также направлена по горизонтали вправо. Угол между ними равен нулю. Значит, проекция силы XB на ось X равняется модулю этой силы. умножить на косинус нуля. Это у нас единица. Значит, эта проекция просто равна модулю силы x да. Далее, что у нас там? YB направлено по. Смотрите, YB направлено по вертикали вверх. Ось X направлена по горизонтали. Угол между ними равен. 90 градусов. Значит, я модуль силы YB должен умножить на косинус π пополам. Он у нас равен нулю. Соответственно, все произведение равно нулю. Плюс 0. Далее. Моменты мы не вписываем в уравнение. Что у нас пошли? Вот эти две силы. Мы их проекции уже знаем. Здесь у нас было плюс p умножить на косинус 45 градусов. А здесь у нас было равно нулю. И это все равняется нулю. Отсюда xa, то есть xb, извиняюсь. Равняется минус 5 умножить на корень из 2 на 2. Или равняется минус. Приблизительно уже. Напомню, мы эту величину уже вычисляли. Она равняется. Килоньютон. Минус 3,536 кН. Минус 3,536 кН. Теперь составляем уравнение проекции на ось Y. Равняется. Значит, вот наша первая сила XB. Она направлена по горизонтали. Ось Y направлена по вертикали. Угол между ними равен 90 градусам. Соответственно, проекция силы XB на оси Y будет равняться модулю силы XB умножить на косинус 90 градусов. То есть 0. То есть это 0. Плюс YB у нас направлена по вертикали вверх. Ось Y у нас тоже направлена по вертикали вверх. Соответственно, угол между ними равен нулю, и проекция силы yb на ось равняется косинус на ну да, это единица, то есть просто модуль yb минус там у нас была аж какая величина p умножить на косинус 45 градусов, далее минус q Равняется нулю. Таким образом, YB равняется 5 умножить на корень из 0 плюс 2 и 4. То есть примерно это равняется 5 и 936 километров. И нам теперь надо составить уравнение моментов. Я уже сказал, что мы его будем брать относительно оси, относительно оси, проходящей через точку B. Поскольку в этом случае моменты вот этих двух неизвестных сил будут равны нулю. Нам останется вычислить вот эти моменты этих двух сил, вот эти два момента вписать. MA мне направлено против часовой, М против со знаком плюс будет. мне надо написать... МА. Теперь момент силы П. Чему он равен? Составим этот рисунок. Вот точка Б, ось вращения. Вот сила П. Эта сила направлена под углом, напомню, 45 градусов. Вот такая горизонта, вот таким образом. Соответственно, Если я здесь возьму перпендикуляр, то я получу, что, поскольку здесь у меня и 2,2, здесь у меня угол 45 градусов. И этот угол 45, то а этот угол у меня тоже 90 градусов, этот угол у меня тоже 90, соответственно я имею в вид... здесь параллельные прямые, то есть эта фигура у меня равна трапеция. равнобочная трапеция, да. Соответственно, это у меня будет параллелограмм, правильно? Это у меня будет 2. Мне нужно найти длину моего плеча. Вот оно. Но... В таком случае мы можем поступить еще несколько иначе. Для этого я вам расскажу о теореме Вариньона. Если у меня дана сила F, и мне нужно вычислить ее момент относительно какого-то центра О, мы его не будем указывать, то есть момент силы F относительно какого-то центра, а сила неудобно расположена в пространстве, и ее чего мне трудно вычислять, то я могу разложить эту силу на два удобных составляющих, например, на горизонтальную или вертикальную, то есть на силу F1 и F2. То есть я разбиваю силу F на сумму двух сил. И вычисляю момент моей силы относительно центра o как сумму двух моментов. Момент силы F1 плюс момент силы F2. В чем выгода этого? В том, что вот эти величины плечи этих сил чаще всего будет вычислять гораздо удобнее. Применю эту теорему, теорему Вариньона для теорема Вариньона для моего случая. Итак, вот в этой точке у меня дана сила P. Разложу эту силу на две составляющие. По горизонтали и по вертикали. Поскольку этот угол у меня 45 градусов, то и этот угол будет 45. Соответственно, это будут две составляющие, равные сколько? P на косинус 45. Здесь тоже самое по модулю. P на косинус 45. Теперь момент относительно точки B Силы P я представлю как сумму двух моментов. Момент первой составляющей, она будет вращать относительно точки B, она будет вращать против часов. значит будет со знаком плюс. Момент относительно точки B вот этой составляющей, P косинус 45 градусов. И второй, давайте мы ее со штрихом отметим, плюс, момент... Она тоже будет вращать против часовой плюс момент относительно точки B. Второй составляющей P' косинус 45 градусов равняется. Первая составляющая у меня направлена по горизонтали. То есть вот линия действия. Плечом является в данный момент, значит, какая величина длина вот этого отрезка. 2 плюс 2 метра. То есть напомню. 4 метра умножить на P на косинус 45, 5 умножить на корень из 2. Для второй силы, вот эта сила, вот ее линия действия, она по горизонтальному. Ее плечо, вот оно, 2 метра. Значит, плюс 2 умножить на 5, на корень из двух на 2. Если я это все сложу, я получу, что это у нас равняется 4, 20, 10, 30 на 2, 15, множить на корень из двух килоньютон на метр и так момент силы p равен плюс 15 умножить на корень из двух далее момент силы q он у нас приложен вот в этой точке тоже вращает Против часовой, То есть тоже со знаком плюс. Плечо равно длине вот этого отрезка. Вот линия действия. Вот перпендикуляр. 1 метр. Значит это будет 1 умножить на 2 и 4. И еще плюс вот этот момент. 8. Это все равняется 0. Таким образом мы решили уравнение и для третьего случая уравнения равновесия мы нашли что из уравнения проекции по оси x по оси y и сумму моментов относительно точки b мы нашли что реакция xb равняется минус 3536. Килоньютон. реакция yb равняется 5936 девятьсот реакция yb равняется 5936 девятьсот и реакция и момент реактивной точки а равен соответственно Чему? Ах, мы его не довели до конца еще. Момент реактивной точки А равен минус 15 умножить на корень из двух минус 2,4 минус 8, то есть приблизительно 15 умножить на корень из двух. Плюс десять четыре это равняется тридцать один шестьсот тринадцать со знаком минус минус тридцать один и шестьсот тринадцать килонетон на метр почти все.